Каждый день из главных ворот Китая на кораблях, вроде этого, отплывают тысячи контейнеров. Они под завязку забиты игрушками, электротоварами, одеждой и бог знает, чем еще. Это все потому, что сегодня 90% продаваемых в Европе промышленных товаров стоимостью менее 20 евро приходят из Китая. Каждый день здесь выпускается по 60 тысяч утюгов. Каждый месяц 36 тысяч автоматов для изготовления кофе. И каждый год эти рабочие производят по 18 миллионов электрогрилей. Возможно, и у вас есть техника, произведенная здесь. В Северной Америке и Европе таких заводов не существует. Но в Китае, где ручной труд дешев, их довольно много. Я ожидал увидеть тотальную автоматизацию, полностью компьютерную сборку. Но, к моему удивлению, элегантные девайсы, которые восхищают и вдохновляют многих из нас, в основном собираются руками, потом еще одними руками, потом еще одними. Взгляните, это модуль камеры для iPad. Только посмотрите, какой он крошечный. И знаете что? Всего за две смены в течение одних суток они могут производить 300 тысяч таких штук.